Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео мы познакомимся с Calibre OS, очень миниатюрной и очень быстрой операционной системой, написанной полностью на ассемблее. Ее основной дистрибутив умещается всего лишь на одну дискету, чуть, размером чуть меньше портала мегабайта и при этом обладает очень солидным, солидными возможностями поддержка графического интерфейса на базе реза, вытесняющая многозадачность, поддержка потоков распараллеливания и даже системных вызовов. При этом система обладает многооконным интерфейсом и программы работают в графическом режиме. Начинает текстовых редакторов и заканчивая даже браузерами, MPT-плером и даже, и даже текстовым процессором. Есть стойная поддержка файловых систем на базе FAT, вся линейка FAT, и также NTFS ISO 9660, более известная как файловая система CD-ROM и также линуксовые EX2 на запись, EX3 и EX4 на чтение. И к тому же из коробки в калибре идет очень большой набор прикладного программного обеспечения, начинает текстового редактора и заканчивая браузером, MP3-плеером, текстовым процессом и даже графическим редактором. И также из коробки идут более 30 игр и другого программного обеспечения, собственный компилятор и откатчик. Можно полностью, полноценно писать программы на ассембле прямо из Calibri, их компилировать и запускать. Calibri является Falcon Минуэт OS. Но на данный момент эту систему уже давно почти заброшена. Академия уже почти полностью переписана с нуля. Собственное переписанное почти полностью, точнее полностью переписанное ядро. И уже почти отсутствует какая-либо совместимость этих двух операционных систем. Итак. Посмотрим на сайт. Посмотрим скриншоты, Давай наставим. при этом этот дистрибутив вмещается полностью на одну дискету. Можно заглянуть на их форм, на баг-трекел. Если обнаружилась ошибка, можно написать разработчикам, чтобы они исправили. Так надо регистрироваться, и можем зайти на их сервер. Calibre OS является свободным программным обеспечением и выпускается под лицензией GPL. Кто угодно может принять участие и посмотреть их исходные коды. Как я говорил, можем посмотреть исходный код игра, посмотреть как это все выглядит, мы видим код, ассемблилский код. Для тех, кто не имеет отношения к программированию, что код на C, что код на питоне, что там код еще на чем-то и ассембрил. для них все выглядит одинаково страшно и непонятно. Мы видим код на ассемблиле, Можем дописать что-то и отправить разработчикам в виде патча. Можем за... менять настройки и, и также их, эти исходники самим скомпилировать. Скачать и скомпилировать. Поменять что надо и получить собственную операционную систему со своими собственными изменениями. Итак, приступим к загрузке. Выбираем универсальный образ Flash HDD, выбираем русский язык для русскоязычных пользователей и загружаем. Я уже загрузил. До демонстрации еще раз загружу. Открываем архив и видим кучу файлов. Здесь имеется документация в разных кодировках. Так. Сейчас мы кодировка DOS. Не, по, сам непосредственно область дискеты, которые любым ПРО можно записать либо на дискету, либо с помощью данных программ, которые тут идут, записать, например, на флешку. Или даже на жесткий диск. Есть набор дополнительного программного обеспечения, в основном это уже полты разных программ, и они уже Далеко не всегда написаны на Assembly. Очень много кода. Тут уже написано либо на C, либо на других языках программирования. Документация. Системные функции, например. Описание их. Ну и нам интересует Caliberos Inc. Распаковываем его. Например сюда. Я уже это сделал, поэтому система ругает. Можно посмотреть, что внутри образа. Смонтируем, посмотрим. Есть из коробки MIDI-файл, фон рабочего стара, значки, И разное прикладное ПО. Калькулятор всего лишь полтора килобайта. Где же у нас ядро? Секунду. Что-то я не вижу еда. Вот а нет, 93КБ, но всё равно он намного меньше, чем ядро, например, MS-DOS, 7 или 8 версии. При этом калибри, как я уже говорил, поддерживает многопоточное выполнение программ, вытесняющуюся многозадачность и системные вызовы, графический интерфейс, поддержка USB, и поддержка звуковых устройств. Например, AS97 совместимые. Так, запустим. Заодно я примонтировал область с Linux. С образом жесткого диска под Linux и область cd -ROM. Посмотрим. Я выделил всего 32 мегабайта оперативной памяти. Мы видим, что все определилось CD-ROM. Жесткий диск с файловой системой ex4. Можем смотреть, можем создать папку, можем копировать файлы, например, сидиома на жесткий диск, например. Вот, также он поддерживает, точнее умеет воспроизводить mp3 прям доступно из коробки в образе дискеты. Я слышу, что в наушниках заиграла музыка, но увы, чтобы у меня не было проблем, я отключил звук, запись она не пойдет, а то могут на ютубе поставить страйк за незаконное воспроизведение запатентованной музыки. Можем смотреть изображение. Поддержка всех доступных. Так. <coughs> Полноценный оконный режим видим. Аля Windows или X11. Реализованный на уровне ряда. Изменение размера окна и другие возможности. Подсветка, синтеза, например, синтекса в текстовых редакторах. Можно полноценно разрабатывать программы для калибри. Писать код на Assembly. И его же компилировать с помощью встроенных компиля... встроенного компилятора. Запускаем, компилируем. И вот мы запустили программу. Можем также, имеется тут откатчик, можно посмотреть, что программа делает. Также из коробки есть куча демок, например, мои любимые фейерверлки знакомые большинство линоксоидов с шестеренки. Запустим, видим, что уже начинает подтормаживать. И также тут есть игровой центр. Из коробки доступна куча игр. Например, всем знакомым, всем знакомый Tetris доступный под старой доброй Nokia, со, со времен старой доброй Nokia. Тоже известная игра трубы. Так. понятно, змейка тоже, наверное, известная во времена Java игл до теле мобильных телефонов. Более интеллектуальные текстовые игры. Карты, любимые офисным пранктоном. Всем известные карты, как любит офисный пранктон играть. Место работы. Понг. Косилка. Это то напоминает старые добрые джава игры под мою старую добрую Нокио. Очень даже похоже. Имеет какую-то ностальгическую штуку. Я точно помню, под Нокио что-то похожее было во времена джава игр. Нужно скосить все, что тут есть, при этом нельзя двигаться по уже скошенной траектории. все напрыгаю морской бой морской бой, Моской бой. Ой, поиграй. Креатурный ты нажал для, обу... для отработки навыков скоростной печати. Игра на выбирание похожих цветов, одинаковых цветов, шашки. Копел, тоже известные большинству офисного панктона. Ну и свет. Нет, это не оно. Вот свет. Ну и... куча еще других игр также здесь из коробки есть куча разных помимо помимо утилит для разработки тут также есть куча разных демок и программ тестирования разного оборудования графический тест Разные программы для просмотра железа, например, цеплолит или монитор напряжения и скорости работы вентиляторов и их температуру. Разные утилиты разработки, даже примеры разные. Можно посмотреть список подключенных устройств в компьютер. И также тут есть полноценная реализация сети интернет. TSP IP протокола. Есть целый набор разного программного обеспечения. FTP сервер, FTP клиент, TFTP клиент, PIN есть, Телнет, еще какой-то клиент, DNS. VNC клиент может смотреть картинку, через сеть отправлять. И даже в, од в один область дискеты вмещается текстовый браузер. Интернет-загрузчик, текстовый браузер. Но, увы, для его работы нужно больше оперативной памяти. Вы посмотрите подключение к интернету. Видим, у нас есть IP-адрес, UDF, TSP-протокол, все это здесь поддерживается. Чтобы убедиться в этом, запустим пинг. Например, запинкуем Яндекс.я.ру, и видим, пошел пинг. Говорит о том, что интернет у нас работает. Есть программа для сравнения текстовых файлов. откатчик, Системная панель, в которой можно настроить, например, интернет, сетевую карту, видеорежимы. Создать виртуальный RAM-диск. И даже некоторая поддержка энергоупотребления, поменять фон рабочего стола, если это оно, ну. и также есть поддержка тем оформления, здесь можно менять темы оформления, при желании default.skin можно поменять на свой собственный в области дискеты, чтобы поменять шапку окна и его оформление. И также здесь реализована полноценная поддержка звука. Как я уже говорил. Ну и тому подобное. И разные. И даже поддержка буфера обмена. А теперь Давайте запустим интернет браузер. Добавим ему памяти, к сожалению на 128 он не запустится, я уже проверял, но ставим уже 256. Для старых компьютеров это уже жирно, хотя интернет для таких компьютеров уже не не сильно актуально так и вот мы видим что мы вышли в интернет можно скачать свежий оба скалибле и видим что она уже загружается выйти нет есть небольшие глюки но для такого маленького змея это простительно. Попробуем выйти в Яндекс. Получится ли? Ну, например, OpenNet. OpenNet заработал. Выглядит, конечно, не очень, но для такой системы это очень даже хорошо. При этом дискетный область DOS вряд такой способен на такие возможности. Веты, возможно даже в DOS цепихнуть какой-нибудь более-менее рабочий браузер на одну дискету. Можно читать новости и даже к ним комментарии. Есть также графический, графический редактор print, который наверняка, Windows-овский аналог MES print, наверняка по размерам весит даже больше, чем весь област Кадибля. Например, из Windows 7 уж точно больше, задивка, есть некоторые грюки, ну и разные приятные, но мелочи. Например, для химиков таблица мендеева для программистов бинарные часы, для коммунитариев аналоговые часы, и куча разных мелких плюшек, создание скриншотов и просмотров ЛТФ документов, и ты нажал и даже таймер для домохозяек таймер, чтобы суп не, приго... не... Не... не пригорел. А теперь попробуем, как мы тут видели, 8 мегабайт оперативной памяти может работать при 8 мегабайтах, попробуем последовательно уменьшить объем оперативной памяти и посмотреть, как все это будет работать. Сначала начнем с 16 мегабайт, запустим, уже видим, что фон рабочего стола полетел, пошли какие-то грюки, но система полноценно работает, все работает. Все запускается. Жесткий диск монтируется. Сидиром тоже. Тормозит из. Можно слушать мини, который не работает без аппаратной звуковой MIDI-карты. И MP3, которые в моих наушниках играет. Прекрасно. Калибы даже. Просто под mp 3 довольно хорошо пойдет на каком-нибудь Pentium 1 MMX или Pentium 2. И на его аналоги. Можно использовать под как хороший медиа-центр. И, и одновременно что-нибудь там программировать. А теперь уменьшим его до 8 мегабайт. Посмотрим, что из этого получится. Система загрузилась, но уже пошли какие-то грюки. Многий софт уже не запускается, жилный софт. Многозадачность уже похуже будет. Но для современной операционной системы 8 мегабайт это... Но ну, это как D. Очень мало. Даже 98 Windows на уровне 95-98 Windows. Увы, все зависло. Не все так хорошо работает. Также я думаю, что для лучшей оптимизации разработчикам бы следовало подумать о том, как добавить логику, чтобы она не просто это копировалось все в RAM-диске, работала него, но еще, чтобы как, например, тот же MS-DOS дискеты, работало все напрямую от дискеты, и загружались файлы динамически по их требованию. Так как во время загрузки, например, с дискеты на яйном железе, скорость загрузки, быстрая скорость загрузки калибри нивелируется очень медленной работой дисковода, и может занимать пару минут, даже до 5 минут я запускал. И к тому же на системах с низким под объемом оперативной памяти RAM-диск занимает очень приличный объем памяти. Добавив логику работы напрямую с дискетой, можно было намного лучше система вела, на, добиться того, чтобы система намного лучше вела себя на, на системах с, с низким объемом оперативной памяти. На этом все. Ждите вторую часть.